Вы профессиональный дизайнер и создаете современные интерьеры бутиковых салонов? Это видео для вас. Предлагаем вам создание и продвижение продающего видеоролика для вашего бизнеса. Вы спросите, зачем дизайнеру бутиков видео? Все просто, оно будет искать вам клиентов. Казалось бы, как это возможно? Но именно видео является сегодня самым мощным инструментом интернет-маркетинга. Зритель может не прочитать текст, пропустить фото, но видео его заинтересует, ведь в одной минуте ролика можно рассказать больше, чем в целой статье. А это делает контакт с клиентом более легким. Видео экономит ваше время на пустые встречи, бесконечные звонки и презентации. Оно ускоряет процесс сделки и сокращает путь клиента от рекламы до заказа интерьера бутика что даст вам видео в первую очередь оно добавит доверие к вашей компании визуализирует портфолио и сделает ваш бренд еще более узнаваемым к тому же в ролике вы сможете кратко и понятно ответить на частые вопросы клиентов как давно вы на рынке в каких проектах участвовали интерьеры каких бутиков создавали на чем специализируетесь можно ли у вас заказать дизайн бутика одежды или парфюмерии дизайн свадебного салона или ювелирной студии а может вы занимаетесь оформлением автосалонов, почему стоит заказать дизайн интерьера именно у вас и многие другие. Что вы получите в итоге? Готовое решение – визуальный вариант вашего уникального предложения. Мы не только снимем ролик, но и продвинем его по целевым каналам на YouTube, в Инстаграме и Фейсбуке. И да, стоимость такой рекламы обойдется вам в 5-10 раз ниже цены клика в Яндекс.Директ, благодаря низкой конкуренции. Оставляйте заявки, пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».